Геш, что ты возмущаешься мне сегодня, м? Муся? Да, да, рыб моей мечты, м? ну, малышка, малышка, глазастый такой кот. М? Ложись, ложись, но все равно тебя сон поборет. Давай, не сопротивляйся, засыпай. М? Давай, давай, давай. Ну давай, все равно ты не выдержишь так сидеть. Давай, засыпай. Ну придется спать, придется. Ну так не хочется, да? Так боишься пропустить что-нибудь? Ты мой хороший. Гешундель. Гешондель. Ой, ты сладкий язык высунул. Забыл язык убрать. Гешунечка, ты язык забыл убрать. Ты забыл язык убрать. Эй! -э -э. Эй. Эй! Ты мой золотой. Ты золотой. Ты золотуся моя. Тебя язык пошел гулять. Слышь меня? Тебя язык пошел погулять. Вот что сонные коты что вернее с сонными котами происходит. Настолько хочется спать, что даже язык забыл убрать. Ну давай засыпай. Давай засыпай. Спать очень хочется, но и очень не хочется. Скажи, а вдруг что интересное пропущу? Там эти птички летают, скажи. Как я могу спать они Там летают. Все, язык ушел у нас. Давай засыпай. Ну давай засыпай.